Привет, мои дорогие подписчики, а также друзья и просто гости моего канала. Я сейчас в Москве, нахожусь в Московской области, Щелковский район. У себя в квартире, которую я купил, заметьте, друзья, пять лет назад. Как видите, не могу как никак добиться, сделать себе прописку, поэтому я, скорее всего, продам эту квартиру. Тут, друзья, балкон, ложе. Видите, да, такой вид. Там река клязьма. Сказали мне, друзья, что я что я бомж, поскольку у меня практически не регистрации. Здесь вот такой вот зал, раскладушка моя фирменная, на которой я валяюсь, сплю. Я уже не мылся неделю, не брился, не мылся, не подмывался, что оно воняет э, мочевиной, жопа чешется. Тут у меня в пакете какашечки лежат, здесь какашечки аккуратненько так упакованы, чтобы не воняли. Три пакета сразу, надо все это вынести, хотя ну потому просто по не идет. И все-таки я поехал в свой родной город, я в Зинограде родился. У меня еще сделал от мне сделали в Воронежской области, когда я уже, друзья, помирал, мне сделали эту прививку. Друзья, я думаю, видно, вот синяк на руке, суда мне делали от словника экстренную профилактику, 4 укола, когда я уже от него подыхал. Но меня не хотят даже в мою Зиноградскую родную больницу класть на обследование, то есть это сам, само пройдет, мы тебе прививки в калорий, пройдет само, друзья, если пройдет само, то это, к счастью, если нет, то хотя бы у вас обо мне на память останутся эти видеоролики. Поэтому следите за своим здоровьем, по возможности здоровья, не купишь ни за какие деньги, тем более у тебя их нету, то это вообще всем забыл вам сказать почему я все-таки решил продать эту квартиру кто-то наоборот покупает у меня накопился долг 130 тысяч рублей и она мне говорит вот дает пару месяцев а если ты не решаешь финансовые свои проблемы тогда тебе светит уголовшая тюрьма так что друзья если вам понравился этот вернее понравилось это видео ставим ставьте вот жирные королевские лайки не забываем комментировать и подписываться подписчики, а также друзья и просто гости моего канала. Канал для тех, кто еще не знает или забыл, называется Жека. Фу. Что вам сказать-то с чего начать? Я сейчас в Москве нахожусь, в Московской области, Щелковский район, усидя в квартире, которую я купил, заметьте, друзья, пять лет назад. И до сих пор не занимался ремонтом ничего не делал почему не делал? потому что я уже почти пять лет не могу получить казахстовый паспорт Купил я ее в начале 2014 года, а приехал регистрировать ее, хотел право собственности в 2017 сделать. Мне сказали, что с 2016 года автоматом присваивается кадастровый номер застройщикам, а с 2014 по 2016 год они не обязаны были этого делать, и поэтому у меня его просто нет и не будет. И не стоит пойти, друзья, в суд, как они сказали, доказывать то, что я уступил эту квартиру, то, что я ее владелец. Почему я снимаю это видео? Да, просто вам показать, что это такая квартира, о которой я часто говорил в своих видеороликах. То, что у меня есть жилье в Москве, вернее, в Московской области. Но, в принципе, вы можете посмотреть. Опять же, я не бритый <coughs> и не мытый уже неделю. Надо снять а, хостел и привести себя, друзья, в порядок. Но пока что я решил поснимать, а, как мне тут недавно поликлиники сказали, у меня был, было подозрение на столняк. Мне сказали, то что у меня, поскольку сейчас нет ни прописки, ни регистрации, я, как видите, не могу никак добиться сделать себе прописку. Поэтому я, скорее всего, продам эту квартиру и возьму какой-то вариант. Или подешевле, поменьше в метраже или просто отложу свои денежки и буду копить на какую-нибудь квартирку получше сказали мне друзья что я что я бомж поскольку у меня с ней практически не регистрации и поэтому меня не могут принять я помирал две недели сначала в Воронежской области где я был видео с котенком было он меня поцарапал и видимо у меня кстати, друзья, прививок не было с 2009 года, прививок от столняк, от столбняка, вернее, и, видимо, у меня вот э, такая вот беда случилась, то, что я от, от асфиксии уже отбрасывал коньки, можно сказать, но, как видите, э, если хочешь жить, выкарабкаешься, э, да, вот так вот выкрепкаешься, друзья, я пока что живой, общаюсь с вами, надеюсь, в дальнейшем буду вас радовать своими видеороликами интересными, веселыми, а может даже грустными, так, мы от темы немного отошли. И все-таки я поехал в свой родной город, я в Зенограде родился. И со второго, со, второго, со второго моей поездки, моего приезда, все-таки я добился того, что нашли мою карту, то, что я припеплен к этой клинике к трапункту. Мне сделали прививку от столбника. Ой, от бешенства. Мне еще курс сделал от столбника. Мне сделали в Воронежской области, когда я уже, друзья... Умирал, мне сделали эту прививку, 4, вернее, экстренная вакцинация, хотя мне уже надо было лечить, столбняк у меня уже была вторая стадия заболеваний, я, поскольку как, сколько я умирал, столько я, пока мне хватало здоровья, изучал в интернете все, как это правильно сказать, да, но ну, меня поняли, как бы диагноз свой, и меня для себя сделал улучшить, у меня столкняк, мне дали в я, друзья, тогда не мог, кстати, снимать, потому что не было ни до съемок, не было до того, чтобы остаться в живых, это как фильме адреналин, мне там вообще дали того психологу, психиатру, направление хирург, главный мне дал направление к психиатру, я потом поснимаю, справочки вам покажу, возможно, а возможно не поснимаю, не знаю пока, Делать длинный ролик опять или короткий Потому что многие из вас жалуются, что длинные ролики, а кому-то наоборот нравится смотреть целые фильмы Поэтому думаю Ну как бы, друзья, так вот, приехал я сюда, и мне здесь, у меня уже было для прививки от вешенства сделано Курс 6 уколов, сейчас 6 уколов, не как раньше, если кто не знал, 40 уколов живут, сейчас их 6 делают Вот, и мне назначили курс прививок из шести, из шести штук И шести прививок, друзья Сейчас даже я посмотрю, найду Друзья, как можете наблюдать Мне сделали Сейчас вам покажу, чтобы вам видно было 3000 МЕ Это как Профилактика ой ой, -ой. Профилактика От столбника Экстренная профилактика да А мне С моими уже как же это правильно? Опять я забыл. Видите, все из больной головой вылетело. Симптомами, вот, друзья, симптомами надо было. Или 50 тысяч МЕ, кто разбирается, это детям обычно колет. Когда уже вторая стадия столбника, даже при первой или третьей, но последней уже это все. Или 100, или 200 тысяч МЕ, а мне в колонии всего 3000 ими, вот, Ну, вроде бы да. Ну, раз я это пока снимаю для вас, значит организм немного борется. Вот где мне делали эти, эти, эти прививки, эту или эти. Вот, ну и от бешенства вам уже показывал. Вот от бешенства. Мне заново начали делать уже. Э, из печати нет. На тут карта уже в Москве. Моск... Ну, в Московской области. Видите, вот поликлиника. Друзья, поэтому следите за своим здоровьем, по возможности здоровья, не купишь ни за какие деньги, но <как> если тем более у тебя их нет, то это вообще -то жопа, вот. и денег нужно заработать, <как> а здоровье, здоровье, друзья. его не, не купишь, не купишь ни за какие деньги. Друзья, думаю, видно, вот синяк на руке, сюда мне делали от столбняка экстренную профилактику, четыре укола, когда я уже от него подыхал, где-то неделю назад было, Видно, думаю, да, вам всем. Блин, неудобно, надо руку и снимать. Вот. И вот сюда. Ну, здесь, наверное, не видно из-за татуировки. Не от бешенства колет сейчас. Друзья, так как бы все дела мои обстоят. Даже фамилию неправильно написали. У меня Сапченко. Они написали Сапченко. Но это ладно. Савченко более известная фамилия, чем Савченков. Что еще вам интересного сказать? Ну вот вы можете. Давайте я поснимаю. Как, друзья, можете за меня порадоваться, поставить такой уже на королевский, королевский лайк. Видите, я уже заикаюсь, не уговариваю. И комментарий обязательно поставьте, что вы думаете вообще по этому поводу. Ну и квартиру давайте вам покажу, которую я собрался продавать. Наверное, многие из вас скажут, что я дебил, идиот, дурак, но сейчас у меня ситуация с алиментами. Я вахтовик, вы знаете по моим другим видеороликам. И у меня на вахтах не очень, и у меня, у меня накопился долг, поскольку на вахтах не очень нормальные деньги платят. Вот. Я вынужден для вас снимать, для Ютуба, в надежде, что когда-нибудь я наберу достаточное число подписчиков. Которые будут смотреть мои видео до конца Лайкать, комментировать Хотя бы не до конца, но хотя бы до середины Лайкать, комментировать И хоть какую-то копейку я смогу себе на жизнь заработать С помощью ютуба Потому что я тут тоже очень много канала уже год Очень много сил трачу на все это дело Вот это вот свое хобби Давайте, наверное, друзья, я вам покажу, что за квартира Давайте, наверное, начнем с прихожей Прихожая Дверь, верни, железная Здесь ванная. Думаю, не видно ничего толком, но вот такая вот здесь обстановочка. Пусто пока, трубы только одни. Никакого я ремонта не делал. Даже пока не нанимал штукатурок, да и не буду, наверное, буду я ее продавать. Здесь комната гардеробная. Здесь вот такой вот зал, раскладушка моя фирменная, на которой я валяюсь, сплю, пока решаю дела, э -э. мои вещи какие-то, с которыми я приехал. Это вот окно, Отfrei. окно, друзья, такой вот вид из окна, уже на улице зима почти, видите, да? последние дни, дни осени и начало зимы. Квартирку я, друзья, решил поснимать на память. Ведь я, я уже не мылся неделю, не брился, не мылся, не подмывался, что там угоняет жопа чешется, надо будет э, хостел хостел снять за 200 рублей, хотят помыться, побриться и себя в порядок привести. Вот свинники тоже есть, но и не до меня, так они сказали. Поэтому я на них не держу зла. Ничем не обязан, в принципе. Вот. Думаю, друзья, решил поснимать. Если бы я был такой напуфыренный, думаю, это бы нежизненно жизненно выглядело и смысл вообще снимать. Надо снимать когда-то в самой жопе, а не когда ты уже вылез. Там можно уже другие темы немножко, друзья, поснимать. Я думаю, вы со мной согласны. Если согласны, ставьте такой жирный лайк. И обязательно, друзья, обязательно пишите комментарии. Для меня это очень важно. И не забываем подписываться на мой канал совсем новый. И чем больше у вас будет, тем у меня будет больше стимула чего-то для вас, друзья, то. снимать. Я не стал а, фиксировать свет, потому что здесь светло, темно. На автомат поставил, поэтому прошу прощения, если где-то мигает картинка, а, кстати, тут вот у меня бутылочки, куда я описываю. Видите, сколько их много, я написал. Тут у меня в пакете какашечки лежат. Здесь какашечки аккуратненько так упакованы, чтобы не воняли. Три пакета сразу. Надо все это вынести, хотя немного по идет. в туалета видите, нет. Друзья, вот я фонарик зажег на телефоне. Думаю, так лучше вам видно вот здесь вот я хотел это у меня кстати вот это зал всем видно да а вот это вот у меня комната гардеробная как это сейчас модно я кстати курю Кто то вы скажете у ну, горит что ли квартире квартира горит дым идет от сигареты не бойтесь за меня друзья витя голос садится из-за этого сраного столбника, который у меня переболел надеюсь иду на поправку вот. Здесь я хотел сделать маленький такой кабинет, типа офиса, чтобы поставить кресло крутое, компьютерное, столик такой симпатичный, может какие-нибудь красивые или без обоев, не знаю пока. И для вас заниматься монтажом, монтировать новые свои видеоролики, которые я заливаю на YouTube и на другие сайты. Но, видимо, не судьба. Здесь у меня мусор и кашечек нет. Да? У меня тоже. Друзья, моча. Видите, да, вода питьевая. Не будет знать, хотя там пучки, если бы не было пучков, напился воды. Вот этой вот чудо воды с моей пиписки, скажем так. Виски, виски из моей пиписки. Тут, друзья, балкон. Тоже видите, да, такой вид. Там река Клязьма, это вот вещи, которые надо будет перевозить или в съемную квартиру, когда я буду продавать, если я все-таки ее продам, или в Воронежскую область, в дом. В принципе, друзья, я думаю, вам все видно. Это вот моя куртка, так висит. Я тут в хожу. Друзья, совсем забыл вам а, сказать, почему я все-таки решил продать эту квартиру. Кто-то наоборот покупает, давайте поправлю капешок, неудобно. Кто-то покупает а, квартиру в Московской области, в Москве скупает даже квартиры, потом их сдает или сам живет и работает в Москве, а я вот продаю, решил продать. А, потому что я уже говорил, что у меня долг по элементам накопился немаленький и... Моя дорогая, любимая, привет тебе, кстати, Виолетка, Витка Дритка, вот так я назову, задрит, Задритка, подала на, на алименты давно еще, у меня сыну уже почти 14 лет, вот, друзья, она подала на алименты и... Я платил, платил, платил, а потом в один прекрасный момент, когда стал ультовиком, не, не смог вовремя платить. То зарплату задержат, то мало заплатят, а кушать тоже что-то надо, на что-то жить. Вот у меня накопился долг 130 тысяч рублей, и она мне говорит, вот даю тебе пару месяцев, а если ты не решаешь финансовые свои проблемы, тогда тебе светит уголовочная тюрьма. Мне уже арестовали все счета в банках, то есть приставы названивают целыми днями, и мы с ней пришли на компромисс, решили, что я продам вот эту квартиру, погашу деньги в счет алиментов, сумму, то есть задолженность свою, за этих денег. Вот. А там, может быть, еще ей там денег, чтобы наперед выплатить, там 5 лет еще осталось, чтобы она больше меня не канала. Вот. Или же, не знаю, я, может, комнату где-то возьму и просто погашу долг и буду эту комнату сдавать ей как-то деньги эти будут идти на, на счет, счет алиментов, алименты у меня, друзья, почти 10 тысяч в месяц, я просто не понимаю, то то 12 было тысяч, потом 10 стало, потом 9, то есть наше государство как хочет, так и так, наверное, уничтожает мужское население, хотя говорят, рожайте, рожайте, <клев> девушки рожайте лучше женский пол, девы, дочек, не рожайте сыновей. Потому что государство не думает о мужчинах в нашей стране, друзья. Вот. И тут то, то 9, то 10, то 12, то наоборот, вот так вот, то, то по возрастающей, то падает, то растет. То есть у меня накопилась как бы приличная сумма, 130 тысяч рублей, которую я должен отдать. В кармане у меня пару тысяч рублей осталось. Вот еще сейчас какую-то работу, где. Платят в день, а пару, пару номерков у меня уже есть, поскольку у меня прописки не регистрации, и из-за этого очень сложно найти какую-то работу. По сути, я бомж. Ну, вот. И вот я вынужден продавать эту квартиру свою, которая мне от мамы досталась. Мама мне помогла ее купить покойная уже. Вы тоже знаете по моим предыдущим видеороликам, чтобы погасить задолженность. И как-то не знаю может камеру обновлю, что-то отложу, поэтому дорогие мужчины, подписчики, друзья мои, просто господа, не заводите детей никогда, если вы не уверены в девушке, что вы с ней всю жизнь проживете, иначе вы кончите, как я, бомжом в такой вот обстановке, вы можете наблюдать, но это я в отдельном ролике, друзья, обязательно вам расскажу. Так что, друзья, если вам понравился этот Вернее, понравилось это видео, ставим вот такие вот жирные королевские лайки. Не забываем комментировать и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И советовать его своим, друзьям. Мне очень херново, я болел ужасно. До сих пор еще у меня отходняк после этого ступника. Это ужасная болезнь. Я никому не советую. Потом в отдельном ролике расскажу вообще, как это появляется. Расскажу, как я прям им заболел. И что с вами будет. Что с вами будет, друзья, если у вас не будет вовремя. Прививки от этой заразы. Вот. А будет с вами кран тес, я молился. Вот видите, человек довольно набожный. У меня достаточно икон. Ну и на кухне иконы, тоже и в доме, и в больнице я. Это я в отдельном ролике расскажу, друзья. Даже скажу туда, поснимаю незаметненько, где я провел время, что со мной было. И расскажу, чтобы вы знали, какие-то симптомы вообще и какие последствия могут быть после этой страшной болезни. Страстной даже, друзья, она такая вот страстная. Поэтому я до сих пор не знаю, что со мной творится, потому что я приехал в Москву. Как в фильме «Повторюсь, адреналин», если вы смотрели, там, Стекхем в главной роли, он, ему яд вели, он бегает ищет противоядие. Также я сейчас... Бегающую больницу, куда меня положат под капельницу. Прокапать. Но меня не хотят даже в мою, Клиноградскую, родную больницу класть на обследование. То есть, это само пройдет. Мы тебе прививки колонии пройдет само. Друзья, если пройдет само, то это к счастью. Если нет, то хотя бы у вас во мне на память останутся эти видеоролики, которые я с любовью для вас снимаю. А пока, друзья, давайте, наверное, прощаться. И увидимся с вами в следующем, в следующих, надеюсь, не в следующем, а в следующих моих видеороликах наших с вами, как я обычно говорю. Давайте